финансовая пирамида приведи друга надо кого-то затащить кого-то уговорить тогда все схлопнется пирамидоз голимый получается а я понял видимо их забирают инопланетяне вот ты говоришь финансовая пирамида а что в твоем понимании пирамида ты можешь четко внятно по пунктам назвать признаки финансовой пирамиды я больше чем уверен что это будет что-то из серии эта пирамида почему потому что вот давай посмотрим ты запомни сейчас свои мысли, что для тебя пирамида, как ты ее видишь. а Я поделюсь своими мыслями, и мы потом сравним. Угу. Итак, как я вижу, и даже не только вижу, а я четко знаю, что такое пирамида и как она выглядит. Есть три основных пункта. Первое – это общий счет, куда стекаются все средства для того, чтобы с этого счета потом делать второе – выплаты, третье процентов. В Дари-Получай нет ни первого, ни второго, ни третьего. Общего счета нет, выплаты отсутствуют, так как все средства идут напрямую от человека к человеку, процентов тоже нет. Соответственно, нет и нагрузки на систему, так как нет финансовых обязательств. Еще в пирамидах есть реферальные вознаграждения, где от суммы взноса участника берется какая-то часть и распределяется вверх по цепочке. Хотя реферальная или партнерская программа не всегда означает, что перед нами пирамида, например, сетевой маркетинг. Хотя для многих, кто в этом не разбирается, для них это тоже пирамида. Но в Дари Получай нет рефералки вообще. И нет никакой верхушки. Понимаешь? Но тебе этого, конечно же, недостаточно. Так что поехали дальше. Поколение 40 плюс прекрасно помнит, как во времена СССР были очень популярны кассы взаимопомощи. Почитай Википедию. В статье ты не найдешь ни единого слова про пирамиду и ни единого негативного факта в сторону КАС взаимопомощи. Ну а сегодня новая это хорошо забытое старое. Только вот прежняя КАСа взаимопомощи уступает современной, так как там все-таки была кубышка, с которой могло что-то произойти. У нас сегодня все автоматизировано и ведется электронный учет очередности получения помощи без регуляторов и третьих лиц. Взаимодействие лишь между дарителем и получателем, напрямую, с карты на карту или из рук в руки. А, ты говоришь пирамида, потому что приведи друга. Железный аргумент. Железная логика. Железная логика. Как ты там говоришь, надо кого-то затащить, кого-то уговорить. Только вот мы никого не тащим и не уговариваем. Ну просто находим людей, которым так же интересно, как и нам. Вот представь, что ты найдешь пятерых таких, как я, а те пятеро, в свою очередь, ну тоже по пять, таких же. Просто нужно общаться и выявлять таких людей, и их не придется уговаривать. Меня же кто-то нашел, и ему точно не будет стыдно потом, как ты говоришь, когда все схлопнется. А ты точно это знаешь? И когда? Ты считал? А я вот чуть позже тебе приведу еще математику. И даже если это и произойдет, а в мире нет ничего вечного, да и мы сами, собственно, тоже не вечны. Также ушла эпоха там, паровых машин, черно-белых телевизоров, пейджеров, кнопочных телефонов и так далее. И я точно никому не буду предъявлять за какую-то там тысячу рублей. Да и знаешь, были суммы в сотни раз больше. Это моя ответственность, что я куда-то инвестирую. Меня никто никогда никуда не тащил и не уговаривал. Человек лишь делился со мной информацией, а решение принимаю я сам, если мне это откликается, если есть перспектива улучшить свою финансовую ситуацию. Но шансы как потерять и так и приобрести, ну по, по сути, они одинаково равны. Так уж лучше я рискну, чем потом жалеть, что была возможность, а я испугался. Деньги дело наживное, так ведь говорят. И я больше чем уверен, что когда ты вот так вот выстроишь свой диалог, вот такой диалог да, со своими друзьями, то тебе потом и не будет, собственно, стыдно. Все мы взрослые люди, и мы можем договориться на берегу сразу. Если ты потеряешь эту тысячу, наши отношения испортятся? Если да, то тогда предложение это точно не для тебя. При этом, если я тебе не расскажу об этом, а мое материальное положение улучшится, в то время как ты нуждался, например, в деньгах, да, то наши отношения тоже могут испортиться. Потому что я знал об этом, а с тобой не поделился информацией. Так что уж лучше я расскажу, а ты сам решаешь, что тебе с этим делать. Если ты вот так вот поговоришь со своими друзьями, то я тебя уверяю, они оценят твою честность и искренность. Ну а если твой друг после твоего предложения перестанет отвечать на звонки и сообщения, это не друг вовсе. ты так лишь маска друга. Ну а теперь вернемся к такой программе, как «Приведи друга». Банки. Приведи друга. Килфишбар бар работает в разных городах России. Тоже приведи друга. Смотри-ка, и выглядит вообще как пирамида. И проценты к верхушке стекаются. Тут так вообще прям пирамидоз голимый получается, а? Даже на работу и то предлагается привести друга. КамАЗ, УАЗ, Липецкий механический завод, Керченский металлургический завод и другие. Ну что поделать? Ну поняли предприниматели, что это лучший способ рекламы, когда за нового клиента они платят по факту. Это мечта любого бизнеса, когда довольный клиент приводит другого клиента. Ну и так уж устроена наша жизнь. Шустрики съедают мемликов. Активным достается все самое лучшее. Селяви. А теперь вот глянь вот сюда. Памятка участника кассы взаимопомощи СССР. Вовлекай товарищей, которые еще не состоят в кассе. Ого, надо же, оказывается, в то время все на предприятиях участвовали в глобальной пирамиде, которую утвердил президиум ВЦСПС, и это в советское-то время. Ну что, тебе все еще недостаточно? Хорошо, продолжаем. Что у тебя там еще в арсенале возражений? Все стекается к верхушке? А помнишь, я говорил, что у нас нет верхушки? И как тебе такое, когда создатель, как ты говоришь, пирамиды, приходит туда, где стоят участники, которые находятся под этим же Создателем. И он дарит подарок тому, кто под ним же. А? Что ты скажешь на это? А что ты скажешь на то, когда старички, которые получили свои подарки, идут вновь дарить, вставая в конец очереди, перемешиваясь с новичками? Жаль, что у меня монолог, очень хотелось бы услышать твои ответы. Но ты же мне напишешь потом, когда посмотришь это видео. Ты же не из тех, кто шифруется. Посмотрят сообщение и потом морозятся. Видимо, их забирают инопланетяне и не успевают ответить. Что ты там еще говорил? Скоро все сдуется, схлопнется. Хорошо. Подключаем математику. В странах СНГ 300 миллионов человек. Теперь посмотрим статистику сообщества: за 8 месяцев к нам присоединилось 380 тысяч человек. Есть такое правило Парето 20 на 80.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 к сообществу потенциально может присоединиться 20% населения. То есть от 300 это 60 миллионов. Хотя по факту в среднем из 10 встреч присоединяется четверо. То есть это 40%. А у кого-то статистика вообще 7-8 из 10. Ну давай возьмем 1 из 10. То есть всего лишь 1%. Ощущаешь разницу? 20, 40% и 1. 1% это всего лишь 3 миллиона от 300. 3 миллиона делим на 380 тысяч, получаем 7,89. Округлим до 8. То есть, таким образом мы получили 8 временных промежутков по 8 месяцев. Соответственно, 8 умножаем на 8, получаем 64 месяца. 64 делим на 12 месяцев в году и получаем 5 лет. А ведь мы взяли всего лишь 1%. И кроме стран СНГ с нами, Франция, Германия, Турция, Эстония, Америка и ряд других стран. И география с каждым днем расширяется все больше. Да, и кстати, такой алгоритм зарекомендовал себя уже как лет 10, если не больше. Еще ты говоришь, люди закончатся. Позволь узнать, когда. За последние 10 лет планета Земля пополнилась на 1 миллиард человек, по 100 миллионов в год. Они рождаются быстрее, чем мы подключаем. И хоть по правилам участия в сообществе с 18 лет, тем не менее каждый день, каждый год кому-то исполняется 14 лет. С этого возраста получают паспорт и банковскую карту. А еще повторюсь, старички, ну кто пришел раньше, перемешиваются с новичками. Так что потенциал работы в сообществе в разы больше. А, я понял, ты просто начитался отзывов незнакомых тебе людей, с которыми даже нельзя связаться, чтобы узнать у них детали. А, тебе не нужны детали. Ты просто веришь им на слово. Супер. А мне, своему знакомому, другу, нет? Конечно же, я-то хочу тебя развести. Они такие хорошие, уберегают тебя от меня. Значит, ты так, да, ко мне относишься? А давай-ка глянем один сайт для примера. Один, потому что разбирать несколько, нет сейчас на это времени, да, и все они плюс-минус одинаково. В общем. Возьму один сайт, который первым стоит в выдаче поиска в Яндексе. И первое, что бросается в глаза в шапке сайта – NFT-проекты, торговые сигналы, инвестиционные проекты. Понимаешь, к чему я клоню? Не? Чуть позже поймешь. По статье пробегусь вкратце, а все разбирать не имеет смысла. Отдельных моментов будет вполне достаточно, чтобы понять, для чего все это пишется. Ну, собственно, вся статья в духе воздействия на подсознание людей. Негативные отзывы, кстати, по поводу отзывов, чуть позже еще коснусь этого. О пирамиде, должны настораживать людей, множество жалоб, жадные люди, хотят проверить удачу и заработать на халяву. Ну, Во-первых, негативные отзывы либо куплены, а они именно покупаются. Если для тебя это новость, ну вот так вот, да, теперь знай. Либо это отзывы людей, которые просто не разобрались. Но вот если ты мельком прочитал инструкцию к технике, и она вдруг сломалась по, по твоей вине, причем здесь продавец этой техники или ее производитель. Далее, множество жалоб. Где они? Где эти жалобы? Покажите мне их. Их нет. А если они и есть, то это одна на несколько тысяч. И все по той же причине, что человек просто не ознакомился с инструкцией. Жадные люди? В чем? В чем? В том, что люди хотят жить лучше? Или нужно жить постоянно в нехватке? Когда по статистике 51% населения России, это половина населения России, живет в крайней форме бедности, в нищете. Это когда не могут себе позволить купить ни еду, ни одежду. Это жадность по-твоему? По-моему, жадность это когда ты сидишь на золотом унитазе, и ты еще недоволен, что в нем не хватает еще бриллиантов. Удача и халява? У нас нет ни удачи, ни халявы. Общаться с людьми – Иногда столько придется переговорить за день, что когда ложишься спать, а язык продолжает двигаться по инерции. Получать отказы, потому что стопроцентной конверсии нет ни у кого. А отказы ой как выбивают из колеи. Это бьет по самооценке. И люди бросают начатое на полпути из-за этого. Обучаться навыкам коммуникации, психологии, продаж, эффективности, многозадачности и многое другое. То есть по сути ты обучаешься новой профессии. Например, о менеджменту или там, отдел рекрутинга. Строить команду, работать с ней и передавать свои знания команде. А это, знаешь ли, труд, который останавливает, собственно, многих и заниматься этим направлением. Им проще валяться на диване и ничего не делать. И поскорее бы пятница. Ведь еще столько сериалов нужно пересмотреть, да полистать там ленты соцсетей. Далее, тут видим, что еще слово мошенничество. Тоже из серии воздействия на твой мозг. Не существует ничего, что доказывает наличие платежей. Создатели не приводят скриншоты с банковскими переводами, поэтому людям приходится верить на слово. Ну, во-первых, создатели и не обязаны ничего предоставлять, а второй, найдутся те, кто скажет, а да все это фуфло нарисовали эти скрины. Ну, а если уж прям так надо, есть чат с отзывами, реальными отзывами. Ну, или я могу предоставить свои скриншоты. Далее, статистика и мнение участников. Каких участников? Вот этого без имени и фото? Кто это вообще? Как с ним связаться? Контактов нет. И вот по поводу отзывов. Есть мнение, а есть отзывы. Это разные вещи. Отзыв это когда я высказываю свое отношение к тому, к чему, чем я попользовался. А мнение это лишь взгляд со стороны, что я думаю про ту или иную вещь, при том, что этой вещью я не пользовался. Ну, все разбирать не буду, так как все-таки это мнение, и это прям видно. Вот он тут пишет, могу предоставить скрины. Ну и было бы правильно и справедливо их тут и выложить, если твоя цель действительно уберечь людей. Но задача тут совершенно иная. Я тебе сейчас покажу, для чего все это делается. Глянем в комментарии. А все не буду зачитывать, я а время и так уже много на это потратил. Покажу лишь два, отражающие полное непонимание того, о чем люди пишут. Не смог вывести деньги со счета. У нас нет счета. Откуда ты их там не смог вывести? Ну и второй. Ради вообще э, чего все это? Вложил где-то тысяч двадцать. У нас нет вкладов. Понимаешь, какой бред пишется? И люди же в это верят. И самое главное, кому? Сейчас приходится отбивать эти бабки в другом проекте. И ссылка. А куда она ведет? Та-дам! На этот же сайт, где дается инструмент, с помощью которого он якобы отбивает потерянное. Понимаешь теперь, для чего эта статья? Этот тип формирует в твоем мозгу положительное отношение к нему и предлагает тебе свой инструмент, который ты, ну, вероятно, и купишь. Потому что он же, ну, типа, эксперт и уберег тебя от потерь. А знаешь, что это? Что такое памп Вот. На фондовых рынках, в форексе, там, в криптовалюте, когда покупается какой-то актив, там, золото, доллар, евро, биткоин или какая-то другая монета, на очень крупные суммы, то это очень сильно влияет на цену, она начинает резко расти. Это и есть памп, от английского памп насос, то есть накачивать. Так вот, эти деятели заранее. А по низкой цене покупают большой объем монет, которые не имеют никакой ценности. Их еще называют щиткоины или говномонеты. Затем в чате, обычно это в Телеграме делается, пишут время X. В это время все участники должны зайти на биржу и начать покупать эту монету, тем самым вызывая ее рост. И когда монета достигает какой-то цены, которая устраивает этих деятелей, они ее резко продают, тем самым обваливая курс, то есть цена резко уходит вниз. И люди, купившие монету, уже не могут ее продать, потому что больше ее никто не покупает и остаются с никому не нужной монетой. Так как, как я уже сказал, монета эта не имеет вообще никакой ценности на рынке. Вот так-то. А ты веришь всем этим статьям. А про меня думаешь, что я пришел тут тебя разводить на тысячу рублей? Ну и в завершении затрону еще тему пенсионного фонда, где выплаты предыдущим за счет последующих. Я включу отрывок из моего предыдущего видео, где я рассуждаю на тему рисков, гарантий, кого винить, если потерял деньги в проектах. С полной версией этого видео ты можешь ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Итак, смотрим. Пенсионный фонд. Многие орут во всю глотку, пирамида, пирамида. Вы сами-то, те, кто работает, также участвуйте в глобальной пирамиде, только в государственной, под названием ПФР. Если сейчас кого-то спросить, а какой основной признак финансовых пирамид, все в один голос скажут выплаты предыдущим вкладчикам за счет последующих. А не этот ли принцип в пенсионном фонде? Конечно же, нет, скажете вы. Вы же уверены, что вы заплатили свои 30% 30% каждый месяц. И эффективные менеджеры из ПФР тут же вложили часть в биток, часть в золото, часть в акции чтобы отдать вам выручку через 40 лет? Нет. И еще раз нет. Все деньги, которые вы платите сейчас, тратятся на нынешних пенсионеров. На сайте президента РФ есть закон о бюджете пенсионного фонда на 2021 год, из которого видно, что прогнозируемые доходы ПФР на 2021 год составят чуть более 9 миллиардов рублей. А предполагаемые расходы более 9,5 миллиардов рублей. То есть бюджет сформирован с дефицитом почти в полмиллиарда. Дефицит был и в 2020 году, так и будет и в 2022. Из этого и следует логический вывод. Ваши деньги, которые вы платите в пенсионный фонд сейчас, сразу же идут на погашение обязательств, которые есть у пенсионного фонда. Плюс ПФР тратит 1,5% от всех средств на свои нужды, на себя. Это десятки миллиардов, и эффективность этих трат трудно оценить. Плюс 20% всего федерального бюджета уходит на дотации ПФР, потому что он тратит больше, чем его доходы. Вот где разводняк-то еще тот. Ты нам плати 40 лет, а мы тебе потом отдадим. Может быть. В одностороннем порядке меняют возраст коэффициенты. У тебя есть гарантии, что ты доживешь и получишь все свои деньги обратно. Ну, как говорится, people have it. Ну, а в комментах он строчит, тот кругом одни разводил. И... Конечно, государство же святое, оно не может обманывать. Но в проекты ты не обязан нести деньги. Это твой выбор и твое решение. А в ПФР отчисления обязательны, и ты не можешь забрать вклад. Ну, так что, предсказатели, такие прогнозисты, когда скам ПФР? Блестите-ка своими знаниями и экспертностью. Ну, а теперь давай вернемся к моему вопросу в начале. Можешь ли ты четко и внятно по пунктам назвать признаки финансовой пирамиды? Вспомни, что у тебя было в голове на тот момент и что ты услышал от меня. У тебя такой же был расклад? Очень сомневаюсь в этом. Ну, так что, какие еще аргументы у тебя остались? Давай только вот по существу, конструктивно. Жду обратной связи. Пока.